Привет, друзья! Сегодня такая ситуация получилась у нас, неудобно перед одним человеком. Ехали мы в город Осиповичи, загрузили вот эту девочку. К сожалению, насидевшая там она полтора часа, до да, мальчика нужного не доехала. Машина поломалась, к сожалению, мы в город Осиповичи не попали. Если все, дай бог, хорошо, дай бог, попадем в пятницу. Там, во-первых, по работе нужно было бабушку на крынку попасть, ну и отдать вот такую крыльчиху. Все, садим ее на место, закрываем, и пока до пятницы забываем. Коробочка, коробочка сюда, вот сюда. А то люди приезжают, обычно не подготовленные, коробочек нету, поэтому мы праздника складываем. Так, что у нас по кроликам? Кролики, кролики. Несли мы им немножко сладости. Сладости. Просмотрим, кого на сучку и все остальное. Так, сегодня нам передали э, почтальон э, извещение. То, что на, на почту нашу, на наш адрес пришла посылка. Э, пришла посылка. Э, не знаю, что конкретно, но должны были прийти от одного нашего подписчика, хорошего знакомого э, пружинки. Как вы заметили, я использую или вот такие, или вот такие, ну, ручажки, вы а он или купил, или, я не знаю, еще, потому что я ее не видел. Сюда пружинки, потому что это будет очень удобно. Пруж... Опустил, пружинку нацепил, и все, практически производственная клетка. Так, у нас есть малыши, вот они малыши. Мы их любим радовать, там еще в конце начали. Поэтому, держите. Держите, ну, вам любим. Да. Держи, держи яблоко. Воздул кеша. Вам, друзья, эти девочки. Вам что-то с освещением здесь случилось. Раздали на яблоко. Ну, с яблоками сильно, друзья, не балуйтесь, если, конечно, там лишнее. И главное, чтобы они были не сильно кислые. Потому что если будут сильно кислые, оскомы набьют и будет не очень хорошо. Так, так, так, посмотрите, что здесь у нас по кальчатам которым только было два штуки вот один жиробас а! <свят> <свят> а! <свят> ну и что вон он сидит блин, дурь, вот. вот второй уже глазки начал открывать <свят> у того тоже <свят> у того тоже сейчас достанем а, этого, не убегут слава богу <свят> Он даже близенько сидел ну вот честно, хомяки такие, знаете? Емкие. Емкие, солидные такие. Ну, только два штуки, хорошо. Два. Жиробасы. Очень хорошо. Два такие, заплыли очень такие. <свистит> а у мамки такие глаза, такие вот здоровые. Ладно. Так, последний магикан. Так, ходи сюда. Тоже хомяк. Порода кроликов. Супер порода кроликов. МЗБ. Мазеланская белая короткие ушки мохнатые лапки на клетке их хорошо удобно содержать потому что у них пушеный слаб даже больше чем у серебра но один косяк медленно набирает вес первое второе эм, тяжело снимать эм, шкурку с тушки как-то у них вот как-то вот ну как-то вот не очень девочка. она у нас все хорошо уже так веса вот вторая из магикан тоже поместная НЗБшка. И считая была чистая. Чистая не значит белая, якобы чистая. Это уже поместная, Потому что окрас пошел из другого мальчика. Но ушки такие же остались. Вот так. Но она у нас не сукрольная. Не сукрольная. Начала жреть. Ну, пока не в охоте. Мать, если вы в течение 20 дней не сбросите вес, у вас придется отдать кому-нибудь. Так, ну вот сереброхи. Вот такие вот у уже. Давай. Вот серебро. Будем отсаживать сейчас их. Пошло лапиком. серебреть. Угу. Что с тобой такое? Ну вот у серебра, видите, морда. Морда маленькая, вытянута такая. Лапки тоненькие, маленькие, вот они. А само тело очень хорошее. Так, иди сюда иди сюда и вот друзья еще для примера вот у нас одна крольчиха а вот вторая крыльчика так опусти пожалуйста решетку я тебя укушу сейчас я тебя сейчас укушу две крольчихи смотрите называется найдите отличия ничем они отличаются короче это мама это мама угу. а это уже дочка но проблема в том что ладно, это, это у нас серебро аршанское а это от аршанской мамы ну папу сейчас покажу папа так пошел назад. А папа-то у нас не из Орши, а папа у нас из города Минска. Сюда а, чернышок? Да. Короче, проблема у меня такая, что у меня висит только на 5 килограммов. Поэтому я вот этого монстра взвесить не могу. Он очень сильный. Вы понимаете? И он тоже нечистый. То есть, то есть у него папа был, или мама, белый великан и строкач. И вот помощью вот этих двух получился вот такой монстр. Uh -huh. Вот монтрик. Если он выскакивает из клетки со своей и бегает по полу, то он легко собирается сюда. Он слышит запах девок, поэтому как собаку можно его выпускать в данном крыльчатке, данном помещении. И он сразу же найдет, где девочка загуляла. Очень удобно, очень удобный пес. Почему он меня в хозяйстве? Ну, для того, чтобы. Мы работаем не только с серебром, но нам нужно еще что? Мясо. Поэтому очень удобная штука получилась у нас, что крольчата от него набирает вес еще лучше, чем серебро. То есть поместные крольчата, получавшиеся от серебра мамки и от него папки, очень хорошие. У него была одна маленькая проблема. Это ушной клеш. Мы его побороли. Сейчас будем профилактировать, чтобы не было. Профилактика это не давать сена в открытом виде, как я. Это называется профилактика. Ну а так будем все что смотреть, чтобы не пустить момент с лечением. У него такой характер скверный, честно. Есть такие спокойные кролики. А, еще как-то на видео показывают. Огромный кролик, 15 килограмм. Ну он килограмм 8-9. 8, я думаю килограмм 8. Ушки увидите, хоть на выставку вези. Так, подними ухо. Ухо подними только на выставку, так это. Mm. Так, по лапину, блин, да? Mm -hmm. Ты по морде мне досить. Да, такой зоец хороший. Mm -hmm. Так и зоец. Да, вот так. Ты трус. Трус, заяц. Заяц-трус. Так, не поехали к себе домой. Угу, mm -hmm. то шкодничий тут. Да. А сейчас вам шанс, друзья, Ах ты! Перескочил. уже. Пускай серебро. Mm. Но, вот кто еще. Тело у него более сбитое. А? Ну, от этого не меньше веса у него. Хомячок. Хомячок трудец. Прикольно. А, вот, вот. вот этого на выступу можно. Че, тихо, сидеть. Вот, тихо, тихо, тихо, тихо, вот, тихо. Вот, а кило, вот. Побегать, человек. Клетки сидят так. Угу. Побегать. Вот мальчик. Это же серебро. Можно называть тульское, полтавское, светлое, большое. Но, одним словом, все это серебро. Это с города Орши, поэтому, если кто-то что-то, кому-то, обращайтесь в городе Орши, есть очень интересный человек. Видео у нас есть, телефон под тем есть. Если кто-то в этом районе или в области в Витебской, заезжайте к нему. У него выбор, конечно, серебра еще больше, чем у меня, однозначно. Если я только начинаю, то он уже давно этим занимается. Ну, вот такой да? Хомяк, хомяк. Ну, он наверное, по весу, но... Ну, больше пяти. Мне, что весы маленькие, к сожалению, не извесить. Вот так вот красотой. Вы же извините за видео, что такое не сильно информативное. Ну, зато направдивое, правдивое. Как есть, так оно есть. Как это говорят, молодняк есть, мамки есть, сукрольные мамки есть, ремонтных мамок есть. А сколько у нас ремонтных? Раз, два, две, три, четыре. 4 5 6 7 7 7 8 удаем ну и 7 ремонтных мамок на 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и 11 основной стадо ну я считаю что это очень хорошо если все хорошо получится в планах на декабрь месяц поставить максимальное количество крольчих чтобы чтобы что январь февраль март Марту получить неплохое количество мяса Потому что это март, я думаю, один из последних зимних таких ну, весенних, ранних весенних месяцев Которые еще забирают неплохо мясо Ну, сильно разговаривать и глагольствовать не будем, друзья К сожалению, не получилось у сегодня попасть в Васипович Так пообещал человеку, вчера звонил, ну, вы уже извините Бывает в жизни все Ну все, подписывайтесь комментируйте задавайте вопросы на все ваши вопросы постараемся ответить все равно самые любимые кролики это вот видите вот такие хорошие зайки, да? зайки между прочим у них тоже папа получился тот черный меньчай а вот мамы маму же мои старенькие девочки которые пошла туда. которые были до этого все друзья закатим этого хомяка назад на базу Ой, хромяк, хромяк. Вот, вот так. Все. Угу. Все, друзья, всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирного неба.